Российские дивиденды, акции Самый простой способ начать Инвестировать Всем привет, меня зовут Макс Риск И суть ролика Инвестиции Российские инвестиции, акции Дивиденды Например, мы возьмем Банк тенько потому что он сам популярный Там много людей э, Инвестируют Как я знаю, самый в России Самый популярный банк Это Спербанк инвестиции вот, насчет сбербанка есть ли там, там кнопка инвестиции покупка акций напишите в комментариях по любому на тиников банке она есть да она есть в общем то есть альфа банки есть она инвестиции в акции российские акции можно в Альфа-банке и в Тиняков-банке. Ну и них тоже банков, Пока мы себя двоих знаю Самых таких популярных. Если вы знаете, пишите в комментариях. Ä, вам благодарят людям. Вот. Насчет акций. Российские акции. Куда начать инвестировать? Например, возьмем это, значит, компанию Coca-Cola. Вы покупаете акцию... У компании кукукола в банке или альфа-банк там конечно не так часто но попробуйте и узнаете где лучше покупать вам акции в альфа-банке или в синяков банки но пока как я так заметил но покажу свою статистику где много заработали именно в инвестициях нику банк а вот насчет альфа-банка никто еще не показывал мне а будто или там большой-большой рост там в два раза больше можно заработать на инвестициях в акциях чем у пробовать такую схему пока ничего такого не происходит или попробовать на тенеком банке в интернете есть такие схемы у нас тоже кстати есть схема пишите лист сообщений я вам отвечу вот остальных всех есть, ВКонтакте мне снова взламывают до сих пор как-то у меня пароли одинаковые пишу на разных сайтах и они уже начинают что-то делать меняем пароли до сих пор начинают как будто меня взломали сто 100% поэтому я в ВК не рекомендую заходить на страницу, заходите в другую страницу, например, в Одноклассники, в Facebook лакосники час захожу это замен вк теперь как я понял facebook стабильно так и осталось стабильнее да можете купить акцию facebook как я вижу она хорошие акции на расти по любому стабильно именно и в банке можете купить Facebook акцию и отпишитесь комментарии если у вас есть альфа банк можно ли в альфа банке по купить акции facebook или другие социальные сети и так дальше отпишитесь в комментариях я уж кстати не записывайте ролик куда инвестировать тысячи рублей 10 тысяч рублей значит облигации Чтобы купить облигации нужно много денег на да, для того чтобы немного-то и купить акции, облигации. Это дороже, чем акция. В 10 раз по-любому. Ведь э, акции за одну штуку купить можно 20 долларов, одна штука, бывает 50 долларов и так дальше. А вот на облигациях это 200 долларов, 100 долларов. Подпишитесь, если вы знаете. Если у вас много денег, то попробуйте и в акции и в облигации. Если вы все вложите деньги в свой банк, например, на какую-то акцию, то или вы взлетите, или вы войдете. Это же хорошая тактика, попробовать все деньги вложить в акции. Например, у вас там тысяча долларов, это почти все деньги у вас. Вы можете вложить сразу на одну компанию, компания будет решать вниз или вверх это все сделать. Ну, там у них свои есть проблемы и будут они решать. Так, давай тогда мы поднимем и получается вы заработаете если акция поднимется на 10 процентов, то вы заработаете как по мне это 1000 долларов акция выросла давайте, хоть на 50 процентов перебор да на, на 10 процентов это 100 долларов да вроде бы. Да вы получите 1100 долларов если акция в 10 процентов срастет вот если у вас такие есть деньги про такую технику они не бесконечная, точнее хорошая техника. Я такой еще не пробовал. Если у вас есть возможность, то дайте мне, пожалуйста, посмотреть ваш Тинькоф портфель для обзора видеороликов. Если вам не жалко, да, напишите мне в личном сообщении. В то бишь Фейсбук в, в и так дальше. Сразу даже второй страницы вакан. Ну вроде и все. Хорошая тактика была. Всем удачи, всем пока.